Ребят, всем привет, сегодня будет ролик на классик лайфе, опять, да, да, да, да, заебал рекламе свои сервера, начинаем, айпи, группа в описании, всем приятного просмотра. Может пойдем город проверим, камчаст как-никак начали. Да, да, да, идите домой, идите домой, объявите кто-нибудь в адверт то, что если они в течение двух минут не будут дома, то мы будем их арестовывать. У нас плановая проверка проводится. Можете открыть нам помещение ваше, показать? <fulfilled> а, окей, окей, окей, пойдем. Jag подожди, подожди. Я, я вrantу, Ребят, здесь okay. все <Import diabetes> пусто, расходимся. Okay. Спасибо. Пойдем Mysia Mysia, здесь, пойдем <syste> с этого угла, посмотришь еще. Так, о. А вот тут. А вот тут. А вот тут почему не проверили? О, ребята. Шазам Шазамов объявляем в розыск за манипринтеры, пацаны. Понижаем его, значит. Молодой человек, здрасте. А в чем дело? Почему вы у вас приклад за спиной какой-то? не понял в чем дело ребят да заходим вы да заходим, да, да, да, да, заходим. откройте дверь Куда? Куда? Дверь, откройте. Заходим. дверь откройте дверь откройте, откройте. откройте. дверь открывать Понятно. Давайте-ка вы нам по-хорошему откроете двери. И мы просто проверим да, вашу квартиру. Будет. А, ну окей, ребят. Выбивайте ордер на обыск. Да, да, да. Но откуда? Кто это, блядь, делает? Бегит нормально, пацан. Мужики, да. открывайте дверь. но вы выбить не можете, что ли, дверь? Дебилы совсем. Он конченый? Отойди, отойди, отойди, отойди. А ну отходи, отходи, отходи. Минус один, ребят. Дал в голову. Выбивайте дальше, выбивайте дальше. Блин. Ребят, запомните, пожалуйста, этого человека, который сидит в окошке с пистолетом и отстреливается вместе с бандитами от полиции. Немного позже он засветится в моем ролике еще не раз. Заходим, заходим, заходим. Ну привет, ребят. Здорово, дурабуз. А, нет, К стене. Все, в стене. Стою, стою, стою. Открывай ФД. Открывай сейчас ФД. Открывай ФД. Слышишь, коробку отдай. Нарочники снимите, а то есть ним коробку можно... Куда коробку делим? В смысле, куда коробку делим? Открывай быстро, ФД. ФД открывай. Так это не мое. Не твое? Значит, выбивайте сейчас ФД. Покинь территорию. Так, а тут что? Здорово. А тут что у тебя? Так. Так, остальное нужно тоже выбить. Открывайте, открывайте, ребят, все сразу, быстренько. И выламывайте там каждый себе, распределяйте долю. Привет. А, ну да, твои маники. Тюрьму. На нары нахуй. Ох, сколько я бабок получаю. Нормально. Да, лицензия у вас в порядке. Угу. Все. Тогда э, манипринтерами советую не пользоваться, потому что будет что-то вот наподобие вот такой вот облавы. А вот этим всегда, пожалуйста. Но лучше обновить лицензию потом через некоторое время. Я его не сажал в тюрьму чисто из-за того, что, ну, просто не захотел его сажать. Ну что там и так, ребят, достаточно мы отправляли в тюрьму, либо на спавн. И его, как очередного, типа, какого-нибудь сообщника, я уже решил не трогать. Вот. Чисто и из-за своих каких-то там побуждений. Не просто из-за того, что я не заметил его и все такое. Если можно так выразиться, то я его РП прикрыл. Ну а что было дальше, смотрите сами. Все, ребят, расходимся, все отлично Все, рейд закончен Рейд закончен После этой базы мы немножечко порейдили другие квартиры Там пообыскали ребят, у которых были маники Посадили в тюрьму Ну и все, в общем, такое, знаете, обычная игра за мента Вот, и когда уже прошел КД рейдов Мы опять пошли на эту самую базу Здрасте Ребят, заходим Все, пацаны, пацаны, заходим по одному И не толпимся у дверей Отходим. Не толпись, я не могу пройти. Отойди, я не могу выстрелить, конченый. Попал. Не толпитесь, конченые, вы мне прицел сбиваете Да что ты там стоишь, по тебе стреляют, как... не знаю Ой, дебил Сука, придурок. Не сидите, вас тут перестреляют, дебилы Опа, попал да не сидите в одной точке, конченые ублюдки, выйдите с комнаты, мать ваша. Дебилы, отсталые, конченые уроды. Как же я ненавижу Грисмодера. Запоминаем, что теперь этого типа на табачники убили во время рейда, и он пришел обратно домой. К этому претензий нету, у нас нету правила НЛР, так что все окей. Зато стоит обратить внимание на то, что он помогал бандитам отбивать рейд полицейских. В этот раз я не стал у него уже никакие лицензии проверять и прочее, поэтому я решил его просто сразу же посадить в тюрьму. Не вести его через эти все катакомбы по типу всяких... Не знаю, построек вот этих на фдшках, потому что это занимает еще какое-то время. То есть я его буду вести до кончания своего летсплея. Причина ареста будет вполне себе обоснована. Он сядет у нас как соучастник при рейде от полицейских. Вот. Он принимал участие в отбивании этого рейда, так что все нормально. Причина обоснована. Здрасте, а что вы здесь делаете? Понял. Вот ты, вот ты, отдай мою коробку быстро, вот он забрал мою коробку, товарищи. Вот посмотрите, у меня здесь честное да. производство, Ты живешь с бандитами, он которые забрал. сопротивляются полиции он, и еще он, стреляют он. по людям. Меня это не колышет. А, ну раз его это не колышет, то нужно заканчивать рейд и уходить дальше каких-нибудь подциков арестовать, которые не дома во время Камчаса. Да, хуёшки. А, не колышет, значит на нары, лицом к стене. Это ваша... Лицом к стене. Причина, причина. причина сотрудничества. Какие лицом к стене. Раз. Лицом к стене. Два. Сотрудничество Кроме с бандитами, тебе третий раз сказать, что ты это услышал. Какое сотрудничество ты мне объяснишь? Нет, посмотри, у меня здесь отдельная комната. Ты живешь в одном три. доме вместе с бандитами. Ты, если этого не понимаешь, что? то это уже не мои И проблемы. И что? Вот. И то. Можно мне Короче, после ареста этот Олух начал подавать жалобу слезную о том, что я его просто так посадил. Вот. Сначала он прикапывался к тому, что, что фри-арест был. Без причины какой-либо. Нормально. Хотя ему несколько раз сказали то, что он был соучастником. И зачем мне по 300 раз рассказать о том, что он помогал отбивать рейд? Если он сам это прекрасно знает, но почему-то об этом не говорит. Затем он начал перескакивать на тему того, что я не отвожу в ПУ перед тем, как заарестить типа. Но ну, вы сами все Представьте такую ситуацию Квартира, которая обставлена пропами На фдшках, которые имеют свойство Закрываться после выбивания Вот, и там еще сидят Несколько полицейских, которые Одно ходят туда-сюда Туда-сюда бегают, что-то там чем-то Занимаются, и нужно еще Параллельно с этим, наверное Вынести маники, может быть Вынести каких-нибудь там ребят Которые остались живых, чтобы их посадить За сотрудничество как вы это будете делать, так, чтобы за него меньше всего времени? Никак. Я все прекрасно понимаю. Я бы отсидел наказание за то, что я не отвел пацана в ПУ перед арестом. Если бы я это делал там где-нибудь на улице. То есть нашел человека, который у нас находится с нелегальным оружием или же не дома во время камчаса. И я его просто на месте беру, сажаю. То есть надо по-любому его вести в ПУ. Но такая ситуация, когда ну, просто вот это очень много времени займет, чтобы не занимать время свое драгоценное, я просто его возьму, посажу и все. а он, и еще один как раз таки тот, кто забрал коробку. Я стоит лицом к стене по причине того, что я живу с бандитами. То есть, да, нормально. Ну да. Вот. А в чем дело? Затем он меня в наручнике там прям на меня сковывает и арестит. Всё. А в чем дело? Да я, кстати, я... Смотри, я уже спрашивал Марка про это дело. Я смотри, он ну, бы не смог тут перетащить. Тут а? очень много пробовал Это другой случай был вообще, а не кишеча. И что, все равно надо типа, типа человека <свят> в ПО отвести. Чувак, ты сидел в комнате в квартире одной с бандитами, которые с нами перестреливались. Ты все это слышал и видел, Какой и ты сейчас какие-то вопросы имеешь. Если зачистили, я прихожу. Он, то есть, это описывает от лица того, что он начал новую жизнь, понимаете. И просто пришел, а там рейд, оказывается, конченый, просто пиздобол. Сука, его на моих глазах просто в челик пристрелил за мента. Я вам сейчас даже тайм-код дам, посмотрите. Вот он там лежит, я даже стоп-кадр сделал. Он делает вид, то что он начал новую жизнь. Это называется, ребята, Рул Абус, скажется. Я не ошибаюсь, когда-то он новые правила придумает и начинает им следовать. Хотя у нас НЛРов по мини нету уже сколько месяцев. Вы что честно, да разница прихожу, какая, ты с ними вы... в одной квартире скажу, живешь. Как тебя еще можно расценивать? Не иначе, как покажем? какого нибудь Закон? сотрудника с ними. Покажи сотрудника с ними, который пришел к табачнику, который там обычно. Да, да меня это факт. не волнует, кем ты там работаешь? Если ты даже гражданским Причины обычным нет. сидишь, либо бездомным, Но которого ты приютили, ты можешь улететь. Причина, Причина сотрудничества с бандитами, Но ты, ты с ними живешь. Что ты, вот это и все. ты это доказал? Чем? Может, а думают, какие доказательства тебе нужны, кроме нет. того, что ты с ними в одной квартире живешь? Вот объясни. Нам Долка. нужно тебя заковывать вот в наручники в и крови. отводить через эти места. Ты как с ты через них будешь проходить в наручниках? Объясни мне, дорогой мой. Ну. Это не мои проблема, если еще раз говорю. У этого долбоеба все сводилось к тому-то, что это не его проблемы, и он не хочет представлять, как он будет вести челика в наручниках через кучу пропов на ФДшках. Ну, как бы, если это не его проблема, почему об этом должен заботиться я? Я просто возьму, на месте отправлю в тюрьму, потому что это будет намного проще, и это сэкономит время. У вот нет. не твои проблемы, тогда и нахера ты пишешь жалобу за то, что я тебя да. не отвел в ПУ. Потому что это технически будет невозможно, если ты будешь наручниках. Нет. Тебя голова не работает в этот момент, Ой. ты с логикой как дружишь, нет? После минут 15 этих сраных, сука, разборок, я решил докапываться так же, как он. Если он до малейшего нарушения какого-то или же даже не нарушения начал докапываться, то чем хуже, в принципе, я. Если я правила своего сервера, ну... Вроде бы нормально знаю. Тебе не кажется это ненормальным, когда после рейда, где куча просто тел валяется, челик просто приходит посмотреть, как у него там табак поживает. Блять. Ну что это за абсурд, мать твою. Я гуляю по улице. Да, потом ты решил так вот пройти спокойненько квартиру где люди там знакомые твои убитые лежат Посмотреть, как там табака, как они там ребят вам нормально нормально ребят я за табаком зайду посмотрю ты зашел в квартиру по твоим описаниям ты не запросил у полицейских которые стояли на входе разрешения чтобы зайти на место проведения рейда во-первых. Во-вторых, где место находится вещественных доказательств в виде а, этих манипринтеров, а также тел подозреваемых, а также так тех, кто обороняется. Вот. А то, что тебя просто так пустили, это уже не моя проблема, а твоя и полицейских, которые тебя просто так впустили. Смотри. А с чего Дальше. моя проблема? С Если того, что -то ты нормально не отыграл РП человека, который приходит к себе домой и видит наряд полиции. Вот. Это уже нон-РП. Если ты так решил додалбываться, то окей, то моя очередь теперь идет. Первое нон-РП. Ты Маха, не запросил давай, давай, давай. разрешения, нормально, так спокойненько зашел в квартиру, где проходит рейд. Дальше. Так меня не останавливали. А это уже не моя проблема. Не я же там был на входе. Не я. Значит, проблема не моя. Проблема не моя. Не моя Претензии предъявляй тем, кто тебе не останавливал. Нет, это твоя, ты же заходил. Вот. И так не пытайся отнекиваться. Нет. Дальше. Не ты спокойно, абсолютно заходишь. А, понимаешь, вот если вот, правда, так дотошно относиться к правилам. Ты нарушил по меньшей мере два, а то и три правила. Первое ⁇ нон-РП. Ты нормально не отыграл человека, который пр проходит, пытается, точнее, пройти в свои апартаменты через наряд полиции. Второе ⁇ это Фер-РП. Ты не отыграл ну, страх. Честно. Вот, ты не отыграл страх а, а человека... Какой страх? Под... Вот какой? Uh, страх человека перед кучей Когда просто тел смотрите, и крови тени? после перестрелок и рейдов Вот, ну, ты не испугался человека не Слушай, ну ты прекрасно понимаешь, что, что там проходил рейд И куча выстрелов и стрельбы, наверное, наверное, сто процентов за собой по поведут там смерти каких-либо людей Даже сотрудников полиции и прочее, прочее, прочее Ты ну, страх хорошо, не да. отыграл, хорошо Значит, записываем сейчас нон РП, фир РП и, наверное, все-таки пощежу. Не-не-не, но на РП ты нормально не отыграл человека, который в непонятках просто пришел а, к себе домой. Я вхожу, что происходит, иду в квартиру. Меня вообще не трогает, никто Ничего даже не говорит. Это не моя проблема, то что тебя никто Давай, не трогал, хорошо, ты можешь а сам завязать РП ситуацию с кем-нибудь и отыграть ее, так что это вообще не мои проблемы так что нон-рп у тебя все таки засчитывается РП тоже засчитывается два нарушения, считай модератор пожалуйста а тебе в будущем удачной игры и рпшек побольше чтобы ты умел их отыгрывать я не вижу смысла ему что-то еще по 300 раз объяснить сколько ему там банд сколько ему там банд дается масс нарушения масс нарушения? нарушения в каком месте масс нарушения вы мне скажите? Вот кто-нибудь скажите. То, что я вхожу в квартиру, в которой там стоят полицейские, они меня пропускают. заебал уже, Даже если честно, говорит... правда, Максим. Но, ну, блядь, ты не понимаешь этого, что ли? Пока. Я думаю, вы все Ну, как вы можете сейчас увидеть, я буду тоже сейчас в жале за свое же нарушение. Так что в этом нет никаких проблем. Отсижу за свое нон-рп. Вроде бы. Я просто не присматривался, какое там нарушение мне вписали. Но кажется, я по правилам отсидел. Все нормально. Вот. Челика наказали. Видимо, неделю уже в бане либо сидит, либо отсидел. Я особо не смотрел там уже. Ну... Одно дело просто его наказать. Вот и все. Я ему по 300 раз объяснял, что да, как, зачем и почему. Он меня одно и то же спрашивал, какое сотрудничество, доказательство сотрудничества. Хотя он до этого с нами стрелялся, и ему еще доказательства нужны, серьезно. Ну, как бы дурачок. Вот, если что, играл на классике, IP и группа серверов мы их будут в описании. Заходим и еще лупите лукасы на такого рода видосики про админскую какую-нибудь тематику про нарушителей, если вам это, конечно, интересно. А еще хочу подписку на YouTube канал.